Всем добрый день! С вами Алексей Федорцов. Сегодня обзор небольшого кейса по таргетированной рекламе в сегменте установки видеонаблюдения. Мы начали работать с этой компанией примерно месяц назад. А, обратились к нам по рекомендации. А, и мы сделали два канала привлечения. Это Яндекс Директ и таргетированная реклама в Инстаграм, Фейсбук. И вот что получилось. Если мы посмотрим за весь срок действия, то вот эта компания работала до нас, все остальное, что здесь выше, на что было уже потрачено 8, 9, практически 10 тысяч рублей. Сейчас мы скажем за это месяц 10 тысяч рублей 135, 10 135 рублей 74 копейки без учета НДС, и а, что нам это дало? Дало нам это 25, 26, 27 заявок со средней стоимостью 321 рубль. А, у нас, конечно, были эксперименты, на которые мы потратили немного денег. А, это касается сферы B2B. А, вообще, а, сфера видеонаблюдения а, делится на частников и B2B. А, соответственно, мы постарались поработать с, и с той и с той аудиторией, но на самом деле через таргетированную рекламу а, не совсем зашла аудитория B2B. Ну, возможно, мы не так много денег на это потратили. Но она выстрелила нас в Яндекс.Директе, поэтому мы отошли от таргетированной рекламы в этой нише э, по B2B-сегменту и полностью сосредоточили B2B в Яндекс Яндекс.Директе. Здесь же мы достигли хороших результатов, кстати, как и в Яндекс.Директе, по работе именно с частными заказчиками. Стоимость заявки составляет 321 рубль. Посмотрим результативность. Мы начали показы с 7 января и За это время получили такие результаты. В принципе, у нас есть ограничения по а, заявкам. То есть, если на первом периоде мы тратили немного больше денег а, по договоренности с заказчиком, а, чтобы протестировать все варианты, то с, а, сейчас мы м, подчиняемся условиям а, получения дв двух 3 лидов в сутки с а, двух каналов. Это Яндекс.Директ и Фейсбук. Инстаграм таргетинг. Соответственно, Инстаграм Facebook стабильно дает нам две заявки. Остальное мы получаем из Яндекс.Директа. Естественно, с ограничением по бюджету. То есть, как видите, стоимость заявки стабильная. Что касается возрастной категории, то она сосредоточена в основном от 25 до 65 лет основной сегмент это ну, 25-44 самое активное население в этой категории и видите что мужчины и женщины распределяются примерно в одинаковых пропорциях мужчин естественно больше в этом сегменте что касается плейсментов которые сработали то тут как бы нечем удивляться Instagram рулит а Facebook дает результат но он значительно меньше Из Instagram идут стабильные заявки Конечно, нам понадобилось время и усилия для того, чтобы отработать аудиторию, которая здесь находится. И для того, чтобы подобрать удачную связку креативов и текста объявления. Приоткрой немного завесу тайны. То есть я не буду сейчас демонстрировать рабочие креативы, потому что это неуместно в работе с заказчиками, но скажу, что работает креатив составленный в формате видео, он работает лучше всего и демонстрирует более заказчика, потенциально, более потенциальную аудиторию. В принципе, на этом можно и закончить обзор этого кейса. Если у вас есть какие-то вопросы и пожелания, вы можете направить их по контактам, которые находятся внизу этого видео. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если нужно, что-то подскажу в профессиональном плане, либо по продвижению. С вами был Алексей Федорцов. До новых встреч!